но людей меньше денег именно в праздниках а особенно в зима именно зима дает меньше дохода бывает в интернете дает больше дохода поэтому узнаете где ваш бизнес где ваше хобби как вы зарабатывать на этом например вы вас вы создаете свой бизнес поэтому вы сразу же идете в интернет в магазин инстаграм кстати я еще не создал но в принципе создам в принципе все будет окей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 в интернете так хорошо заработано какие-то сайтах, в принципе, если есть такая возможность. Ну, например, зарабатывать на одном сайте. Я помню, математик, физик, он раздавал как-то там раздавал задачи на русском. Я вот не в курсе вообще. Не получит русский. Как там? Решение задачи. Вот так вот на русском мы говорим я записываю еще на украинском поэтому потоптесь. ролик на украинском тоже есть дальше если вы примеру не получили образование ну, в принципе если путь образования юристы на YouTube тоже можете быть в инсайд стать. есть журналисты в принципе если вы не можете и вам сложно есть монтажеры которые делают видеоролик за вас операторы снимают монтажеры там всякая команда поэтому берем и делаем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 Сейчас биткоины и меняют стороны и получается то что доллар, доллар и биткоин они разные штуки, это как два материала, материала железо и золото. Поэтому если вы покупали когда-нибудь в 90-х годах железо с золотом, то офигенно вы сможете покупать доллары, и биткоины. Сейчас что-то меняется все и получается что новые ресурсы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 что делать? Это значит вода будет дорогая. На это может заработать, ну как на коронавирусе. Покупать вакцины. А на воде можно купить там краны, водостойкости. в принципе бизнес пойдет как надо. Потому что все хотят воду. Ну, я так про крану. А про воду, саму воду. Можно добывать ее. То есть, кстати, я забыл. Можно же бизнес сделать из воды из всяко такое ну например сделать бизнес с, с, с этих материалов ну отходов отходов, отходов, поэтому если у вас есть проблема то напишите комментариях так все нормально стоп все мне изменился голос добавились брекеты В принципе комедия должна быть и а не только образование а ну и тебе но если вы в других социальных сетях напиши ведь ли только говорить говорить а вот такого прикола думаю вы не ожидали поэтому это всяко может быть в жизни поэтому а съедайте. Но, если съедаете непонятно что я говорю то ваша цель ваша мечта и на неё поливают грязь, и вы, заметьте того, чтобы добавлять грязь, точнее, закидывать себе много еды, да, как я сейчас показывал вам, вам, а вы сразу же её пережалуете, они а скажете, потом давай, сейчас выпью чай, а вы тем самым снимаете грязь с мечты и всякое такое. Такая пословица была, поэтому использовать такой шанс, ведь он раз в жизни. То есть второго шанса, говорят, не будет, поэтому... Есть, инвестируйте. А именно куда инвестировать, это уже другая тема. Ну, вроде бы сказал, биткоин-доллар. Самое стандартное. А самое уникальное, хобби-бизнес. Про счет насчет квартиры я его вот не сказал. Ну, как немножко сказал, что в зиму, в зиму нужно... Вот квартиры нужно покупать летом, когда сезон, когда каникулы, ну там город, где у вас должен быть какое-то море, и там тем самым покупайте квартиры и будете их продавать. В принципе, топ. Идея. И была такое дело бизнес, такой дел бизнес. Поэтому делайте такой бизнес, наслаждайтесь. И у вас будут деньги, и слава, и всякое такое. Поэтому готовьтесь к этому. Ну, а суть какая? Суть того, что я снимаю через 4К. Поэтому проверьте, пожалуйста, с какой я, э, ракурса снимаю. Ведь я еще не понимаю, с снимать или с снимать. Или вообще по центру. Говорят вот так вот, справа, отлично. Или вообще-то слева будет отлично. В общем, это... Да. Если вы фотограф, то есть такая модификация, вы не способы, научитесь. Если не сможете научиться, напиши в комментариях, я могу научиться, потому что мне тоже она надо. И я некоторыми это знаю. Рассказывайте в этом ролике, это просто затянется на 20-минутный, 40 и всякое такое. А ну, про инвестиции, немножко про жизнь, которая поможет вам заработать, сохранить. Вот если вы бедны... Я думаю, что раньше смотрели бедные люди. Так что перемотаем. Здесь ролик скоро капец. Так, дальше у нас происходит того, кто смотрел долгие ролики. Что вот у вас такого есть? Ищите доход. Ищите и интересуйтесь этим. Вот, значит, ловите хлеб с маслом. Почему и на хлеб с маслом? Потому что либо это четыре буквы 1 а это тоже 4 буквы, я так заметил именно буквы А вот вечер 5 букв а ночь три буквы что это значит где больше буквы в сутки думаю так сказано правильно в сутки чем больше букв в сутки тем тяжелее то есть ночью легче день нормально вечером вообще отпад почему именно так потому что утро 6.0 там 12.00 день и там вы работаете учитесь потом приходите уставший вечер это вроде в 18.00 ночь это 00, 00 до 6 то есть 6 часов спать некоторые говорят Говорят, один, один человек говорил Нельсон Мандера, его же не отжали очень. В общем, память, 5-секундную память. все думаю, хватит, три секунды, там 4. Дальше, как там их там, авторы? Более, не забыл. Ладно, в принципе, я их запомню. Ему 72, 74. И он... Живет много, спит меньше. Но потом кстати спит больше и всякое такое делает, что хочет. Раньше он говорил с качками, качайтесь, чтобы у вас были деньги, потом заработан на этом. Завите свое хобби, качайтесь. Вот так вот. Примерно. Я вот пробую такой метод. Смотрите сами ролики. По увидите разницу между ними. Они же не одинаковые, да? ой Я думаю, что они точно не одинаковые. Но в принципе они как раз подходит к ролику поэтому всем удачи всем пока есть один человек которому 84 и он качок поэтому качайтесь как я понял вот так хотя бы держите камеру что мне капец тяжело держать но я буду держать так но ну, в принципе я записал ролик как эм, качаться на да? еще не записано в принципе есть такая идея, идея. всем удачи всем пока